Добрый вечер, друзья! Насколько вчера был прекрасный летний день, синее небо, солнце, пляж. Сегодня, всю ночь, льет дождь, ветер достигает до 20 метров в секунду. Ну вот, не поймешь, только что было тепло. Природа все время не устает трудиться. Но хотела бы, чтобы вы увидели, какой сильный ветер. Ветки просто временами горизонтально наклоняются. Дошла на балкон заснять вот эту радость природе, потому что было очень сухо. Несмотря на то, что целую ночь практически ливень лил, Листал по стеклам. Грунт моментально впитывает всю влагу. Ну, песок же в основном. Ну, немножечко тут сверху травкой прикрытый. Да, смотрите, какой ветер. Может, не только у нас. Я смотрю на липы, они тоже очень сильно, непривычно. В общем, просто в контраст решила снять, запомнить. Сегодня июнь, 30 число, пятница. Добрых выходных всем. Удачи!